Начинаем разбор сложноподчиненного предложения. На экзамене часто предлагается задание, когда вам нужно выбрать правильные варианты ответа. И дается большое длинное предложение. Как же это сделать, мы сегодня посмотрим. Едва вагона выгнутая дверь захлопнулась за персоной. Действительность, как выспавшийся зверь, потягиваясь, поднялась с просонок. Я выбрала предложение из поэмы Бориса Пастернака «Спекторский». В данном предложении, основанном на приеме олицетворения, мы попробуем сейчас найти в первую очередь грамматические основы. Едва вагона выгнутая дверь захлопнулась за сестренной персоной. В действительность, как выспавшийся зверь, подтягиваясь, поднялась с просонок. Вторая часть сложного предложения основана на приеме олицетворения. Итак, найдем грамматические основы. Первая основа у нас – дверь захлопнулась. А вторая основа здесь будет – действительность поднялась с просонок. Причем выражение «поднялась с просонок» – это фразлогизм, поэтому оба слова у нас будут сказуемы. Посмотрите, как будет выглядеть схема. Я сейчас ее покажу и задам вопрос. Едва вагона выгнутая дверь захлопнула за сестренной персоной. Это первая часть сложного предложения. Действительность, как выспавшаяся дверь, зверь, подтягиваясь, поднялась с просонок. Это вторая часть сложного предложения. А между частями мы можем от второй части к первой задать вопрос «Когда?». Действительность поднялась с просонок «Когда?». Когда вагона, выгнутая дверь, захлопнулась за сестерную персону. Союз едва. Вы можете заменить Союзом когда, если вам так понятнее. Потому что вопрос мы ставим: когда. Итак, Союз когда и Союз Едва это взаимозаменяемые союзы, и поэтому мы заменили просто для понятности Союзом когда. Перед нами. Повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное предложение. Оно союзное, потому что связывается с союзом едва, который начинает это сложное предложение. Оно сложно подчиненное, с обстоятельственным, предаточным времени, потому что мы задали от второй части к первой части вопрос «когда». Первая часть распространенная, неосложненная. Вторая часть распространенная, осложненная двумя обстоятельствами, обособленными обстоятельствами. Первое, как выспавшийся зверь, это у нас сравнительный оборот. И второе обстоятельство здесь поднялась с просонок, что делая, подтягиваясь. Подтягиваясь, это одиночная идея причастия. Посмотрим еще раз с обозначениями. Итак, Е2, это союз, который связывает две части сложного предложения. Дверь захлопнулась, действительность поднялась с просонок это две грамматические основы двух частей сложного предложения. И то, что осложнено у нас показано желтым и зеленым цветом как выспавшийся зверь это сравнение, сравнительный оборот, который в предложении является обстоятельством, а подтягиваясь это одиночные идея причастия, которые в предложении мы тоже считаем обстоятельством, и оно с двух сторон нами выделяется запятыми. Кроме того, посмотрим на основы. Дверь захлопнулась, действительность поднялась с просонок. Я напоминаю, что поднялась с просонок – это фразологизм. Едва союз, как выспавшийся зверь, сравнительный оборот, и подтягиваясь, одиночные идеи причастия. Мы еще раз Посмотрели на все это. И теперь нам нужно принять с вами правильный ответ, э, дать. А, таким образом, раз мы все это нашли, у нас получается, что на цифре 1 мы не поставим никакого знака, потому что между подлежащим и сказуемым здесь никакой запятой, никакого тиры, ничего мы не можем поставить. И получается, что мы выбираем ответом 2, 3, 4 и 5. Вот они наши ответы, которые мы с вами выбрали. На этом наш разбор завершен. Попытайтесь также разобрать какое-то похожее предложение, в котором будет «Союз когда?»